Всем привет! Я... Меня зовут Татьяна, я музыкант, я из Беларуси, город Минск. Работаю в оркестре и преподаватель Беларусской государственной академии музыки. Хотела бы рассказать про свой опыт обучения на курсах Манманлай. Моё знакомство с китайским началось, когда у меня появились китайские студенты. Ну, что тут можно сказать? Я просто знала парочку слов. И то, как потом выяснилось, что я совершенно неправильно это произносила, а мои студенты как бы закрывали на это глаза. По поводу китайского языка я вообще не представляла, как, как его учить, как его возможно вообще выучить, с чего вообще начинать. И тут я попала на обучение онлайн школу -Малай, что мне было тоже очень удобно у меня очень мало времени и куда-то ездить ходить на курсы это мне совсем не подходило и тут я решила попробовать и вы знаете всем советую в свободное время все учишь все объясняют хорошо разжевывают э, Интересно, и носители языка там были, кто страх куда-то исчез в изучении, По понятно, что дальше делать, как двигаться. И все очень интересно, мне все очень понравилось, всем рекомендую. И теперь я дальше изучать китайский не боюсь. Я закончила курс фонетики, теперь буду двигаться с мэн, мэн Лай в грамматику. Хотел бы поблагодарить эту школу и особенно Наталью за то, что привила интерес и, можно сказать, даже любовь к китайскому языку. И хотел бы преподнести небольшой музыкальный подарок, знак благодарности. Как сказали мои китайские студенты, это очень, очень популярная мелодия в Китае. Цветок жасмина. Мо Хуа. Послушайте, пожалуйста, моем исполнении. И спасибо вам большое.